всем привет дорогие друзья с вами странник и сегодня у меня на канале новая рубрика как ее назвать я так до сих пор не знаю потому что сейчас еще не уступила среда вот я вам дал время в общем то до среды чтобы вы ну придумали название этой рубрики как рубрика будет называться я пока не знаю и поэтому это сейчас пилотный выпуск но суть ее такова. Это, по сути, будет обзор и тестирование железа из моего детства. Что ж, сегодня мы соберем довольно-таки неплохой компьютер начала нулевых. Времен года 2003-2004. При этом, что он был не самым топовым. вот, Что было поинтереснее, естественно. И на него поставим винду. Какую поставим винду, я пока не скажу, но вы в принципе догадаетесь в процессе съем. Также попробую запустить на нем кое-какие свежие программы. Ту же монтажную программу, ту же программу для э, создания музыки. Ну, короче, разберемся. Все будет по ходу дела. И это первая часть выпуска, и сегодня мы будем собирать компьютер. Итак, вы все знаете, что эта рубрика будет посвящена железу на SOGI 478. И у меня, в общем-то, много есть вариантов. Эти две материнские платы – это самое лучшее, что я такое нашел. Хотя у меня, в принципе, есть еще целых три материнские платы на сокете 478. И что мне с ними делать, я пока что не знаю. Однако, можно взять, в принципе, вот такой компьютер. Ну, это очень даже удобная материнская плата. На ней, естественно, AGP-шина, естественно, три слота под оперативную память. Имеется поддержка разгона. И процессор Pentium 4. Но, в принципе, это слишком круто. Pentium 4, это да, это процессор, ну, очень даже топовый для Socket 478. Тем более, у него есть гипертрейдинг. Ну, нам это не нужно. Нам это слишком круто. Поэтому мы, пожалуй, возьмем комп послабее. Что ж, у нас будет вот такой компьютер. Что ж, это... Абсолютно такая же материнская плата, как и та. Абсолютно такая же. Но сюда мы уже установим оперативную память, процессор и все такое. Я решил, что поставить. Более слабый процессор, нежели Pentium 4. Все-таки Pentium 4 слишком круто. Она для наших тестов. В принципе, вот такого процессора хватит за глаза. Это Intel Celeron на 2 ГГц. И я думаю, его можно будет установить. Итак, процессор установлен. Теперь вы, наверное, спросите, сколько же оперативной памяти у нас будет? В принципе, у меня ее есть очень много планок. Эта материнская плата поддерживает только DDR1 оперативную память, естественно. DDR2 оперативку сюда уже не ставить. Поэтому мы ее выбросим и возьмем нашу любимую DDR1 оперативную память. Эта планка на 512 мегабайт. Я думаю, нам, в принципе, вполне должно ее хватить. Итак, многие геймеры, наверное, уже задаются вопросом, Какая видеокарточка будет стоять на этом компе? Ну, типа, какие игры сможет потянуть вообще этот комп и всякое такое. Что ж, тут у меня было много вариантов. У меня есть куча ГП видеокарт. Их примерно 6 штук. 6-7 штук где-то. И у меня был вариант сначала провести свой любимый АТИ Родион 9600 на 128 мегабайт из детства. Но я решил сделать более старый комп, тот, который у меня в детстве встречался. Но железо у него намного-намного хуже. Что ж, я взял топовую видеокарточку. Ну, как топовую, для своего года. Это GeForce 4 MX440. Что ж, я думаю, ее, в принципе, мы тоже поставим. Я думаю, нам тоже в наших тестах хватит за глаза. Тем более, у нее есть тут слот VGA. Итак, в общем-то, все готово. Есть все, кроме термопасты. Ну, сейчас попробую это просто запустить. Ах, да, я, наверное, забыл уточнить, ребят, то, что видеокарта GeForce 4MX440 имеет 64 мегабайта видеопамяти на борту. И то, что ставить винду мы будем вот на такой вот IDE-шный хард на 160 гигабайт. Это Seagate Barracuda 7200 оборотов. Вот так вот. Клавиатура у нас будет более-менее ламповая. Я не знаю, знакомы ли вы с таким понятием, как PS2. Но если вы знакомы, то это очень хорошо. Вот такая вот, в общем, у нас будет клавиатура. Естественно. И прикол еще в том, что будет абсолютно такая же мышка. Тоже PS2-шная. Но, к сожалению, не шариковая. Шариковую мышку я с собой не взял сюда. Но, тем не менее... Что ж, сейчас мы соберем. Это будет комп на 478 сокете. очень интересно, как он заработает. И заработает ли вообще. Итак, все подключено. Все вроде бы настроено. Итак, все подключено. Все настроено. Все готово. И нам осталось только запустить компьютер. И да, заветный судьбот горит. Наконец-таки. Это хорошо. Это просто прекрасно, только я потерял отвертку, да? Замечательно. Замечательный подгончик. Потерял отвертку. Ходи же. Шарелла еще где что-то делает. Тьфу ты, блин, можешь мне просто здесь выкинуть все это не снимать, а? Ну, капец. Да, и это же, вы же видите, все стопудово. Я же все это скину. Естественно. Я же такой человек. Итак, каким-то боком я за... Э, каким-то боком я, короче, взял и потерял отвертку, чтобы замыкать контакты. Но ничего страшного. Я думаю, здесь мы справимся тоже. Значит, ПВСВ. Ура! Так, заработало. Я тем временем успел потерять отвертку куда-то, не, не пойми куда. И теперь приходится замыкать контакты ножиком. Тем не менее, что у нас происходит? В биосе отображается то, что в этой видеокарте только 4 мегабайта оперативной памяти, а не 64. Но ничего страшного, мутинка работает. Однако видеокарта очень-очень жестко. Вот это какие-то дурацкие артефакты. Я не знаю, с чем это связано. Но, по крайней мере, все остальное поделилось. Что ж, видимо, мне придется брать другую видеокарточку. Какая у меня есть замена этому? Вы, наверное, спросите. А хотите угарнуть? Просто, просто сейчас просто невозможно угар. Я, короче, взял и забыл подключить дополнительное питание для процессора. И давайте все вместе. При этом материнка запустилась. Однако возникает ошибка. И читается только 4 мегабайта видеопамяти. А ну-ка попробуем еще запустить. Что это за хрень такая? Ну-ка. Сейчас попробуем. Так, ПВ. Нет, это реально прикол. Я забыл подключить дополнительное питание. Ну... Уже голова вечером не соображает. <смех> я, короче, забыл подключить дополнительное питание. И, по-моему, я еще и видеокарточку убил. Ну-ка, давайте-ка проверим. Я не буду сдаваться просто так. Вот. Нет, все равно те же самые артефакты, но я не знаю, каким боком. У меня тогда работало все и без доп. питания. Каким это боком вообще? Непонятно. Давайте-то так. Раз у нас видеокарточка испорчена, давайте-ка исправим все это и попробуем заменить видеокарту. Потому что мне кажется, что проблема все-таки в видеокарте. Какая видеокарточка может пойти на замену? Ну, давайте я вам покажу сейчас. Значит... Значит, смотрите, на замену у меня есть только видеокарточка вот такая вот. Эта видеокарточка помощнее той. И она уже на 128 мегабайт видеопамяти. Давайте ка попробуем сейчас вставить ее и уже посмотрим, как дела пойдут. Сейчас я возьму поставлю эту видеокарту. Да, как видите, не все с первого раза получается, вообще вообще не все. Но тем не менее изображение-то я получил же. Тем более эта видеокарточка поддерживает даже не такое изображение, а более крутое. Однако надо вспомнить, что, по-моему, я на этой видеокарте что-то такое сделал. А, я открутил хрень одну. Ну, неважно, в игре будет отходить, но не, не сильно. Все нормально. Думаю, будет нормально все сейчас. Запускаем. Но как матинка запустилась без доп питания, это вообще очень странно. Я аж офигел. Неужели раньше так можно было? Видимо, селероны, вот эти вот слабенькие, еще могли запускаться без доп питания. Но это, конечно, жесть, я вам скажу. Это просто жесть. Итак, давайте опять ПВСВ, запускаем наш комп, смотрим, что здесь будет, опа-на, а вот тут уже идеальное изображение, что ж, что мы имеем, конфигурация этой сборки такова, процессор Intel Celeron D на 2 ГГц, Вернее, даже, как я вижу, не на 2, он тут поставлен, а на 1,7 ГГц. Ну и фиг с этим. Чем слабее, тем лучше для нас. Также тут стоит 512 МБ оперативной памяти DDR1 и видеокарточка ноунеймовская какая-то. Сейчас я даже прочитаю название, может быть. Но она, короче, на v 9400 xtd 28 XTD128M1A. Мой Ну, короче, китайская видеокарта. Короче, китайские видеокарты реально рулит. А, не то что это хрень. Эм, хотя. Тут тоже написано сделано в Китае. Ну ладно. Видимо, это такой прикольчик жесткий. Но как мы видим, эта видеокарточка уже артефачит. Видимо, конденсаторы потеряли свой ESR. И теперь такая хрень. Ну, неважно. Зато теперь у нас все работает. Так, хардвей монитор. Какая тут температура процессора, мне интересно? 47 градусов. Да. Ну ничего страшного. И не такое переживали. Значит, не будем разгонять. Что ж, на этом видео все заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.